Вода, Вода живой элемент. Вода имеет свою энергетику. Что за секреты, расположенные в воде или находится в воде? Я расскажу на своем семинаре. Вода секреты от Ольги. Бель. Приходите.